Привет, мои дорогие друзья! Снова продолжаем мы гонять в хищные машины. Наконец-то я поставил обновление на эту игру. И у меня ушла моя проблема с топливом. И давайте погоняем в 27 уровень. Кстати, кстати, кстати, кстати, в предыдущих выпусках я уже показывал. У меня наконец-то появился Берсеркер. Я его открыл. Как открывать видео, я объяснял, повторяться не буду. Кому интересно, смотрите, как я это сделал и делайте это сами. Кстати, ребята, а у кого уже Берсеркер открыт? А ну-ка напишите в комментариях, интересно, сколько же нас таких сетевчиков. Вообще, машинка мне очень сильно понравилась, кроме вот этого 27-я трасса, я на ней еще не ездил, еду первый раз, к Берсеркеру я еще не привык. Ну, что делать? Вместе будем учиться. Я так понял, что на Берсеркере, вот так как только что видели, вот так, оп-оп, и кувыркнулся. То есть на кого-то мы наезжаем, стараться надо кувыркаться, потому что что-то, естественно, у него с центром тяжести не так. Что именно я еще не понял. Но, э, я проработал для себя именно такую стратегию. Ух ты, ух ты, она да... До... ух, почти в лед! Ничего себе! Как мы разбили эту стеночку! Но я даже не ожидал от Берсеркера, что он настолько мощный. И практически видели, практически с одного удара мы почти вынесли. Да, машинка классная, урон у нее очень большой, по-моему, 160. А в следующем видео я открою маленький секрет, у нас будет обратно новая машина. А какая же будет, обязательно посмотрите и и вы все поймете, машинка будет классно Я ее тоже давно уже собирался открыть, но как не доходили. А пока Берсеркер. Давай, давай, пиля, пиля, пиля, пиля, Вот так сверху. Так, у нас еще и током нас ударяет этот непонятный. Фургончик. Ух ты, жизни, слава богу, жизни попали. Давай, давай, пили, пили, заморозка. Если честно, заморозка очень сильно спасает. Она.. Ну, как бы, по крайней мере, задерживает некоторых соперников. Да, мы иногда их бываем не убиваем. Не разрушаем, я бы сказал, убивать это такое слово непонятное для игры не совсем подходит. Да ух как нам повезло! На самый край, ребята! Фу, кому еще так везет? Вообще, счастливый день. Сегодня нужно как можно больше этапов попробовать пройти с таким фартом. Я просто не знаю. Обычно наоборот. Не везет, сваливаешься. Сваливаешься вниз. Кто со мной, в принципе... Ну, кто играет, тот поймет. Постоянно сваливаешься вот так. Тебя то ли только ударит, то ли еще что-нибудь. Что ли нитро включаешь? О, танк, танк, танк. Ух ты, как мы танк разнесли вообще моментально практически. Опа! и перелетели. Да, сегодня однозначно э, фартовый день. И... Ну, три счета практически набрали. Э, сколько у нас там по кристалликам получилось? Сейчас посмотрим. Ну, однозначно, это победа. 2 300, 2 595. Ну, неплохой показатель. Давайте-ка, наверное, проедемся... 28 этап, ну раз такой фарт пошел, давайте уже ехать Давно, давно я не играл в уровне, кто смотрит мои видео Знает, что в основном, в основном выпускал то пещеру Кстати, пещеру скоро мы обратно начнем проходить Она немножко подзаморовилась. не знаю, что-то мне пещера как-то идет Как-то очень туго Она у меня идет но я вам обещаю, что в ближайшее время опять появятся выпуски пещеры. пещеры. Кстати, а кого вы уже открыли в пещере и стоит ли вообще там ездить вот эти все хрючи, они того не стоят. Ух ты, как на меня все набросились! Ребята, давайте еще и током ударили. Давай-давай-давай, берсеркер, расступайся. Да, сейчас бы было неплохо, если бы не попался щит. Жить. Ой, давай-давай-давай. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, Ох, ой. как мы вынесли. Я вообще поражаюсь. Берсерки. Еще и щит попался. Ну, реально фартовый день, ребят. Я не знаю. Такого фарта не было уже давно. Обычно наоборот. Все, все так послаживается очень неудачно. А сегодня как-то из щиты быстро выпадают. Ну, то есть жизни. И в ловушке мы быстро разбиваем стену. А вот еще и щиты за уничтожение соперника. Уже два. Ну Четверть трассы проехала Уже два щита. То есть, практически чуть-чуть осталось и, и, и, и щит у меня заработан Соперников здесь просто ты, ребята Сразу два вертолета У меня такое Давай, давай, давай давай, давай. Ну, ну, ну, ронату, ронату Разберись, ну, давай Да ну, ну, я не знаю Как это назвать, ну, блин Ну, ребята, столько соперников и я со всеми справился Ух ты, танчик какой-то Маленький такой, миленький танчик так, осталось нам сейчас еще жизни найти и... все фарт закончился. Играем дальше, а вы пока пальцы вверх, подписывайтесь. Пока-пока.